Ребята, всем здорово. Вы должны меня помнить. Я Тимур. Да, давно не было видосиков, я знаю, знаю, будем исправляться. Но за все то время, что меня не было на канале, успело произойти очень много вещей. И очень значимых в Я поступил в универ. я учусь сейчас в Руден. я переехал в Москву. Поэтому видосиков давно не было и аниме, а я очень давно не смотрел. Ну, начиная с прошлого лета. Что, что бы я хотел сказать в этих новостях? <смех> а, так как я недавно не смотрел аниме, я очень жду вашей поддержки, потому что я не знаю, на что снимать видосики, а, то есть на какую тему, ибо а, сделать обзор, М -м, не знаю, там, рассказать, об рассказать о Бонгоингах, рассказать о чем-то еще, тему, либо сделать какую-нибудь приколюшку, прикольную штучку какую-нибудь. Вот, я жду от вас, помощи и поддержки. <толкно> а, нашей целью было подождать, пока канал наберет 500 подписчиков, а потом уже вернуть его к жизни, что в итоге произошло. А вот у меня здесь, хоть у меня нет оборудования там... или чего-то еще, так как я переехал, как я говорил ранее, поэтому буду стараться изо всех сил, как это возможно. Также еще одна новость С сегодняшнего дня, у нас в видосиках появится девушка, да-да, ее зовут Полина, поэтому чем больше будет лайков и комментов под этим видосиком, тем больше вероятность того, что она появится быстрее в наших роликах, поэтому жду от вас комментариев, жду от вас лайков, жду от вас голосования, которое появится сейчас наверху. А на что лучше нам сделать первый видосик за долгое время нашего отсутствия. Что ж, на этом, думаю, me. все. <laughs> Новости закончились. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пишите в комментах, я с радостью вам отвечу. Также я оставлю внизу в описании ссылочку на наш канал, а, точнее, на нашу группу ВК, где вы можете добавиться, если за нашими новостями. А, вот, и также... Обсуждать и знакомиться с новым людьми, поэтому жду скорее ваших заявочек, ответов и лайков. Что ж, до скорой встречи, пока!